Маленький или не маленький волшебный ключик. Очень конкретная, практическая вещь. В том числе, я думаю, что... Вообще она универсальная. Но сейчас хочу это сказать в приложении к детям. Независимо от их возраста, пола и так далее. Когда что-то с детьми происходит непонятно или не складывается, или не так, как вам хотелось бы, или причиняет боли, или вы не можете донести. Помните, что у вас есть, вам дан свыше, просто потрясающий мощный инструмент – это родительское благословение. Благословите своего ребенка на то, как вы хотели бы, как вы чувствуете, где проход Единственное, только помните, да, не надо благословлять так вот, я не стала балериной, благословлять она быть балериной, и вот давайте его долбать, чтобы он, ребенок стал балериной там, да. Вот, может быть, ей это не надо, потому что это ваша мечта, а у нее другой путь. И, и там, да, там у нас третье поколение врачей или военных, да, будь любезен. Вот, я тебя на это благословляю. А, имеет смысл благословлять на то, чтобы ребенок вышел не потерялся до да, чтобы он состоялся в этой жизни чтобы он был счастлив чтобы у него получалось то главное что ему нужно чтобы он встретил свою судьбу и и в профессии и в личной жизни чтобы вот он прошел свой путь реализовался да там по максимуму там стал там великим еще каким-то это уже вот как ваше сердце подскажет что вы чувствуете про своего ребенка и вот это вот она же есть такая дурацкая привычка да что когда что-то плохо надо по эту тему переживать и как-то начинать волноваться я предлагаю вам в момент когда вы видите что что-то не так что-то не получается у вашего ребенка или у вас с ним что-то не получается в этот момент а подумать а где бы было добро где есть проход в этой ситуации вот именно тогда когда непонятно когда страшно за него когда обидно или еще что-то да вот в этот момент остановиться и подумать а как может ребенок пройти и благословить его на это и не обязательно даже делать это вслух достаточно это внутренне самой собой или самим собой да материнское благословение имеет огромную силу очень большую. Это даже физически чисто, чисто биологически можно объяснить, потому что ведь наши дети из, из нас, они строятся из клеточек матери. Поэтому ребенок имеет в себе вот эту материальную базу, переданную полностью от матери, от отца, там одна капелька. Все остальное это сделала мама. И поэтому у мамы связь с этими клеточками, как со своей частью себя. Она есть, и она всегда остается независимо от возраста. Да, мы все знаем, что клетки со временем обновляются, да, и как бы через семь лет мы полностью новый человек. Но если вы знаете, есть понятие зиготы, это вот эти первые клеточки, эти первые клеточки остаются с нами на всю жизнь. И в них большая часть материнских. Есть, конечно, и отцовское семя. Поэтому и пап, и, отец, и отцовское благословение тоже работает. Но материнское благословение, да еще с, с любовью, с поддержкой, имеет силу непреодолимую. Вот в святых священных книгах говорится, что если мать очень чего-то сильно хочет для своего ребенка, даже Всевышний отходит в сторону, позволяя ей реализовать ее волю. Поэтому... Дорогие мои, когда мы дергаемся, боимся, говорим, у него ничего не получится, вот он как отец, вот фу, дурная кровь, вот э это современная молодежь, что он все время сидит в компьютере, это все есть форма проклятий наших детей, которые фиксируют как раз, фиксирует в поведении, в реальности как раз то, что нас не устраивает. Мне кажется, это нелогично и неразумно, если мы что-то нас не устраивает, остановитесь, подумайте, как бы вы хотели. Благословите на это. Да? Есть еще, конечно, это дальше, если там каким-то образом создавать какую-то среду, подпитывать, поддерживать ребенка в нужном направлении. Но начните с благословения. Оно имеет такое могущество, оно имеет такую способность делать невозможное возможным. Это касается чего угодно, это может касаться и здоровья тоже, абсолютно любой области. Вместо того, чтобы страдать, что с вашим ребенком что-то не так, как вам бы хотелось, благословить его на то, как у него, как вам кажется, как ваше сердце чувствует, чтобы все было хорошо, и он был счастлив, и чтобы он вас радовал. Дальше уже от вашего характера зависит, да, ходить, молиться, постоянно вкладываться, или один раз это сильно захотеть и расслабиться. Или тихо-мирно, или когда вы ему готовите утром кашу, в нее это вкладывать, все работает. Работает абсолютно все. Помните только главное, да, чтобы внутри вас это шло от любви, от, от добра, от того искреннего желания счастья своему ребенку, чтобы он был дальше, лучше, выше, сильнее, красивее, чем мы и счастливее. Все очень просто и одновременно очень сложно. Поэтому повторю еще раз. Когда что-то непонятно, просто остановитесь. Перестаньте дергаться, волноваться. Благословите. Благословите на счастье. Это навык, он нарабатывается. И со временем, достаточно быстро, он станет получаться на автомате. И чудеса придут в вашу жизнь. Желаю вам счастья. Добрый час.